Здравствуйте. меня зовут Альфей профессор авкатович город Казань. Являюсь заточником парикмахерского, грумерского, хирургического, маникюрного, педикюрного инструмента. Вот. Работаю в этой сфере 7 лет. В данный момент работаю станками фирмы Адамс 2 года. Хочу вам продемонстрировать станки фирмы Адамс. Адамс про для заточки ножниц парикмахерских, грумерских, значит, портных. Ну, всех видов, так скажем, ножниц. Адамс ПРО, чем хорош? До этого я работал на обычных станках, на обычных наждаках. Проблема была э, в том, чтобы правильно выставить углы заточки. На этом станке... Есть манипулятор, выполнен замечательно, вот. я как раньше без него пользовался, я вообще не знаю. То есть здесь можно выставлять углы, пожалуйста, очень легко, все быстро, закрепляется инструмент, все вращается подвижное. Многие говорят, что на этом станке нельзя затачивать парикмахерские ножницы, а я утверждаю, что можно. И они получаются не хуже заводских, даже лучше. Просто надо понабраться опыта, и умения, все это придет со временем. Если у меня раньше были какие-то проблемы, очень сложно было добиться ровности заточки, красоты, точности, то сейчас у меня этих проблем нет с этими станками. Они очень просты в использовании, не требуют высокой квалификации, то есть... А опыт приходит потом. Кто хочет заняться этой деятельностью, я рекомендую набор станка Adams Front Лайт. Заточка ножевых блоков всех видов. Плюс заточка ножей, мясорубок и сеток. И Adams Pro, Заточка ножниц всех видов. Даже можно затачивать кусачки. Во-первых, они наши российские. То есть есть комплектующих к ним запчасти, если что-то случится. Во-вторых, я могу отослать по гарантии очень легко, если что-то случилось. Во-вторых, цена. Цена доступная. Иностранные станки такого же формата стоят где-то 120 тысяч минимум. Этот же стоит 60 тысяч. Вот станки этого формата иностранные стоят 90 тысяч. А здесь цена вполне реальная. Дешево. Адамс Pro. Желательно бы, конечно, сюда сделать ручку для переноски. Все-таки вес аппарата приличный, схватить его не больно более удобно. Если бы здесь вверху была бы ручка для переноски, было бы замечательно. Потом, желательно на Adams Pro установить регулятор скорости оборотов. Пусть это будет немножко дороже, но зато это будет практичней. Инструмент не будет гореть, не будет перегреваться. Вот. Дальше. Биение станка есть, если вы ставите новые камни. Для этого есть у нас хелпер с алмазным карандашом, вот, который поставляет тоже фирма Adam's. Удобная вещь. Я раньше все это делал вручную, мучился. По полчаса каждый камень выравнивал. Сейчас одна минута и все, камень ровный. Очень удобные, значит, вот эти переходные муфты для камней. Чем они удобны? То есть один раз закрутил камень, установил, настроил его хелпер, убрал биение, снимаешь и можешь его менять. Без всякой центровки, без всякого биения. Всем начинающим и профессионалам в области заточки я рекомендую покупать станки, даже хотя бы первоначальные. Это Adams Front Light и Adams Pro. Хотя бы первоначальные. Почему? Потому что без них очень тяжело работать. Я работал 7 лет. Я не представляю сейчас работу без этих точных станков. Я раньше работал вручную. Мучился, получалось криво, а то приходилось перетачивать. Сейчас этого нет. Сейчас все получается идеально.